Банде Гуру Пададанда Бхактабинда Саманитам Шри Чайтанна Прabhumbанденита Ананда Саодитам Си Нанда Нанда Нанг Бандирадика Чарано Банша калпотору ашча ки па синдубе вича. Патита Шнавакти поди деви шаттва твои намо нама Нараяно намаскитта норонче иванороттама Девингсара сватингивасам тато жайо мудире Сангхирта Бхакти-прамодакш Jagodvarun, дейям сада при вabhagnam saranyam, bhitaatiham puno dvalabhadhipu tam, bandhe mahapurushate charuna ravinam yat биспуре жить, а дарши, пурна нура гросо сагро сар мурти,и саради ками када кипам Шия Дхайтагалада Разива Садихи Кришна, Кришна, Кришна, লত भজ কান কা बত সাকেত কবিত কামলাতা বি দ যগধ मपा ब जগতર कर कर भতা হ Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Бхаванрупен саданаранам Ганга Таранграманияджатакалапам Гаури нирантара бибуши Баги садушо бодни, лакшми джасча вакшаси, джасья Hare Rama Hare Rama Ram, Ram, Ram, Hare Rama Rama Hare Санксарадукшъ, jaladho, patitasya, kama Крадхадина, крамакарикабликитасya Санксару синдху, санксару, this material life, санксару синдху, jalаду, патитаща, крадхади, накра, макарай, кабаликат, китаща, дурхасана, нигаратаща, нирасаяща, чайтанна си, чайтанна, чандамама, Гаудья Гоштипати, Шишила Бхакти Сиддханта, Сарасвати Госвами Прабхупат Парамахам Гуру, сказал, Гораздо лучше освободить обусловленную душу, чем создать бесчисленное количество образовательных центров, больниц и так далее. На самом деле это практически невозможно. Практически невозможно освободить обусловленную душу. Поскольку обусловленная душа не хочет блага для себя. Она воспринимает благо как то, что убивает ее в действительности. Она думает, что она разрешает свои проблемы, но тем самым она лишь привлекает проблемы в свою жизнь. Это можно сравнить с прыжком с горячей, с, с раскаленной сковородки в огонь. Разве боль уменьшится, если прыгнуть в открытый огонь? Итак, своими собственными усилиями или при помощи окружающих невозможно избавиться от... Проблем от боли, которую претерпевает обусловленная душа. Прохват Махарадж сказал, что своими собственными усилиями невозможно разрешить проблему, возникающие в жизни обусловленной души, точно так же, как невозможно это сделать при помощи окружающих. Таких же обусловленных людей. Материалисты даже дают клятву, которая называется Гриха, гриха Врата. Мы будем счастливо жить семейной жизнью, будем наслаждаться накапливать материальное богатство. В век Кали ценятся те, кто накопили достаточное количество богатства. Век Кали деньги решают все. Если у человека есть деньги, он автоматически получает положение. Дхарма, адхарма, что есть правильно, что неправильно, решает решают наличие денег. Сейчас все можно купить за деньги. Один преданный, богатый преданный, который носит одежду преданного, сказал, что мы можем купить, купить преданных. И другой, Ачарья, подтвердил, что да, действительно, мы можем купить, подкупить людей, подкупить кого угодно. Как я говорил вчера, Майвадия внедряются в общество преданных и оскверняют его. Когда у человека есть деньги, есть люди, никто не может противоречить ему. Он может разрешить любые проблемы. Две калием. Повсюду коррупция. Итак, джива, обусловленная джива, не может осознать славу Гауранги Махапрабху своими собственными усилиями. Люди в этом мире заинтересованы делать что-то, лишь если они понимают, что они обретут за это. Правхупат объясняет, что время на самом деле есть парамарка. В тот момент, когда вы осознаете хотя бы что-то абсолютной истине, вы сразу же отбросите все. И начнете совершать Харибаджан. Вы не будете тратить ни секунды своего времени напрасно. То есть в тот момент, когда вы осознаете абсолютную истину, вам перестанет быть интересно то, что окружает в этом материальном мире. Правхупад говорит, что гораздо лучше освободить одну обусловленную душу, чем открывать огромное количество больниц, школ, институтов. Прохлад Махарадж говорит, «О, Боговам, я не боюсь твоего устрашающего облика, но я боюсь материального мира». Я боюсь материальную самсару. Она опасна. Гуру и Вашнавы испытывают боль, видя страдания, видя страдания, обусловленные дживы. Лишь гуру и вальшнавы могут пролить милость, подлинную милость на обусловленную душу, чтобы и освободить ее из оков материального мира. Хотя окружающие другие обусловленные дживы могут испытывать сострадание к обусловленной дживе, к ее страданиям, тем не менее они не могут даровать подлинную милость. Я погружен в материальный океан, и крокодилы кусают меня. Крокодилы сравниваются с камой, кродхой, мацарей, шесть анартх от которых страдают живые существа. У нас шесть врагов. Мы ищем их снаружи, но в действительности они в нас. Вы сами, говорит Богоманщик Кришна в Гите, вы сами являетесь своим злейшим врагом. Но когда вы начинаете, когда вы начинаете совершать Харибаджан, ум не позволяет вам делать этого, но он всегда готов наслаждаться. Как мы можем обрести твои лотосные стопы? Есть лишь один процесс, при помощи которого это возможно. Слушание харикатхи от чистого преданного. Но нам это не интересно. У нас есть столько важных дел, которыми необходимо заниматься. Но Прабхупат и вся наша гуру Варга говорит что слушать харикатху из лотосных уст чистого предного то же самое, что встретиться с Господом, с Бхагаваном. Это говорит Шила Бхакти Пурига с вами Махарадж, воспевание, точно так же воспевание святого имени, чистого Харинама, то же самое, что встретиться с Господом. До тех пор, пока вы не обретете полную милость гуру вайшнавов, умастив свою голову пылью с их лотосных стоп, ваш ум не исправится, не изменится. Прахат Махарадж говорит, материалист, обусловленная душа, не может постичь Верховного Господа, не может понять его до тех пор, пока вы не предадитесь, пока вы не склонитесь головой к лотосным стопам гуру и вайшнавов, пока пыль с их лотосных стоп не умостит вашу голову. Как говорит народ, он одна пылинка с лотосных стоп чистого предного гораздо более ценна, чем бесчисленные материальные миры. Никакое украшение не сравнится с пылью слотосных стоп чистого преданного на моей голове. Это пишет народом Дастакур в своем Киртане. Чаран рену. Но что делаем мы? Мы не придаем значения этому. Общество преданных больно в наши дни. Главный вопрос, главный, мы должны сейчас искать того, кто стремится обрести лотосные стопы Господа, кто хочет этого. Прежде, мы должны смотреть на преданных с такой точки зрения, хочет ли он Господа или не хочет. Когда есть потребность, есть и удовлетворение этой потребности. За потребностью следует ее удовлетворение. Прабханнанда Сарасватипад пишет, шесть моих врагов, кама, кротха, мацарья. подобно крокодилам и другим хищникам, кусают меня, окружают меня, а мне хорошо, я чувствую себя нормально. Таков, таков уровень моего сознания. У меня есть какая-то сумма в банке, и все у меня в порядке. Таков наш баджан. В моем сердце нет места для нитьянанды и Гауранги. Мне некуда пригласить их. В сердце все осквернено. Все занято анья Билашем. Я беспомощен. До тех пор, пока человек не поймет, что он полностью беспомощен, он не примет прибежище чистого преданного по-настоящему. Да, он может принять дикшу, может наносить на свое тело тилаку, носить малу в руках. Я написал одному обществу, которое оскорбили ващнавов, что вы же не знаете, не понимаете, что такое дивья Гиана. Вы не знаете, не обладаете даже материальным пониманием, знания. Что ж, как, да как вы можете говорить о нашей Гуру Варге? Оскорбление Гуру Варги приводит к кончине. Итак, наши молитвы не достигают Господа, не достигают Бхагавана. Если же Такор, Прабхупат или Такор, чистые преданные, помолятся за нас в таком случае. Бхагаван опри... обязательно обратит внимание на мою мольбу. Но если я буду обращаться к нему напрямую, Он не услышит меня, потому что я материален. Мое тело материально, мой ум материален, мой интеллект. Лишь чинмой атма, моя душа, трансцендентна. Но все, что окружает ее материально. И для того, чтобы обрести связь с трансцендентным, мне необходимо подняться на этот уровень. Какая-то материя не может разговаривать со мной. Я не могу рассказывать, разговаривать с материей. Материя не может говорить. Так вот, я материален. Как же я могу взаимодействовать с Бхагаваном? Как я могу общаться с Ним? Для этого нам необходимо возвыситься до трансцендентного уровня. И тогда наше общение с Господом, общение с Его преданными станет возможным. Бхагаван апракрита, а мы обусловлены. Но вы же только, мы же только что говорили о том, что гуру и вайшнавы также относятся к категории пракрита. Они тоже трансцендентны. Как же тогда мы можем вступать во взаимодействие с вайшнавами? Как они могут услышать наши молитвы? На это Джива Госваимпад. Пишет. Шуда гуру Ивашнавы, махапуроши, великие личности, чистые преданные, постоянно заняты баджаном И когда они освобождают обусловленную душу, они тем самым совершают баджан. Я говорил как-то раз о том, что один преданный Ламан Игоспай Махараджи жаловался, «Махарадж, мы тут якобы проповедуем, но на самом деле тратим время. Это совершенно неплодотворная почва, здесь никто не дает пожертвований». Нет тех, кто мог бы поехать с нами, жить в Матхста, в Брамачарье. И Вавна Госвами Махарадж сказал, ты думаешь, что наша проповедь это пустая трата времени. А я думаю, что проповедь не отлична от Харибаджана, что Харибаджан это и есть проповедь. Я думаю, что рассказывать Харикатху, освобождать обусловленные души и есть мой баджан. А ты думаешь, что проповедь — это пустая трата времени. В этом наша разница. Я не собираюсь рассказывать Харикатху для того, чтобы собирать лапху, пуджи и пратишту. Я делаю это для того, чтобы достичь лотосной стопы моей гуруварги. Тем самым я доказываю, что я — собака моей Гуру -варги. А если ты... Обладаешь, that если твоя right? точка зрения такова, тебе лучше вернуться домой и жениться. Представители нашей Гуру Варги, Шила Бхактида Итамадова, Госвами Махарадж и другие великие ващнавы общались с обусловленными душами, они разговаривали с ними. И нам кажется, что в это время они тратили свое время, но это не так, это одна из составляющих их баджана. В Киртане сказано, что тот, кто совершает Харибаджан, очень разумен. Их разум не такой, как у вороны или стервятника. Наш разум подобен им, подобен воронам, подобен стервятнику. Их разум трансцендентен. Они прекрасно знают, как освободить обусловленную душу. Вы когда-нибудь видели, как ловят рыбу рыбаки? Они часами сидят с удочкой. Если бы они проявили такое терпение в Харибаджане, они достигли бы многого. И точно так же Гуру и Вайшнава ловят рыбу. Все мы рыбы в отношении этого. Они ловят нас на крючок и приводит в Харибаджан. Сама по себе обусловленная душа не склонна совершать Баджан. Она привлекается хорошим просадом, хорошим устройством программ. И вашнавы делают это для того, чтобы привлечь обусловленные души. Как Бхактинут Такур, он устраивал Раса Киртан для того, чтобы привлечь обусловленные души. Те, кто присутствовали там, думали, что Бхактинаундакур слушает этот киртан, но на самом деле он не находился на материальном уровне. В то время он был где-то в трансцендентном мире. Ради тех, кто впустую тратит свое время, он устраивал этот киртан, чтобы заблудшие, обусловленные души, обрели возможность прикоснуться. Что, чтобы привлечь обусловленные души. Итак, Гуру и Вашнавы строят огромные храмы, устраивают большие пиры с этой целью. Однажды Гауру Кишардас Махарадж отправился, переплыл на ту сторону и объявил, в Майпуре будет огромный пир, все вы приглашены. Он при... Затем он приехал сюда, с утра... с утра начался киртан, но никаких приготовлений к, к пиру не было. все стали, то есть они, гости пребывали, но не было пира. Уже три часа, четыре, они стали волноваться, где пир. Наступила ночь, и тогда уже ночью Гора Кишудас Бабджи Махараш пришел с сахаром и стал всем его раздавать. И все удивились, где пир? Вы же обещали пир. Он говорит, харикатха это пир. Харикадха, которая звучала здесь, <смех> это и есть пир. Так подшутил Гори Кишардас Бабжа Итак, Вашнавы расставляют ловушки, в которые попадают обусловленные дживы. Кто может понять ситханту шрил Прабхупады? Джива Гасвамипад говорит, Гуру и Вайшнавы трансцендентны. Но подобно как в Сандарпаха Джива Гасвамипад говорит, как во сне, когда мы наблюдаем, разные действия, нам кажется, что это действительность. Во сне кто-то может убить нас, кто-то любить. И Джиудху Саимпад говорит, что те, кто погружены в Хари-баджан, они для того, чтобы обу освободить обусловленные души, не откладывают баджан в сторону. Патит Паван — это тот, кто спасает обусловленные души. И подумайте сами, что если Патит Паван, Гурудев, теряет свой собственный баджан ради того, чтобы помочь обусловленным душам, сам при этом падает, много подобных случаев ä, происходит, что саньяси для того, чтобы якобы помочь какой-то обословленной дживе в форме девушки, go, падает, привлекаясь ей. Итак, Патит Паван — это тот, кто, не опускаясь, может, не падая со своего уровня, может помочь обусловленной душе. Но если же, пытаясь помочь обусловленной душе, он падает, он не является Патита Паваной. Патита Паваной можно назвать только того, кто никогда не падет со своего положения. Ни Бхагаван, ни преданные Бхагавана не подвержены падению. Итак, как сон, который кажется нам реальностью. Нам может присниться, что наша мать страдает, что она в нужде, она голодает. Из этого мы можем заплакать, расплакаться. испытывать боль от этого также когда Гуру и вайшнавы видят с какой болью сталкивается обусловленная душа Не меняя своего положения, не, сп... не... не падая, Гуру Вайшнава проливает милость на страдающую душу. Они не теряют энергии, которую получают от Господа. Like body, и помогают падшим душам. All, Если вы хотите вытащить из воды you тонущего, Нужно схватить его за волосы, иначе, если вы возьмете walk. его за руку, он может и so вас опрокинуть в воду, surely, то есть surely, стащить surely воду. Чистые преданные находятся в постоянной связи с трансцендентным миром. Чистые преданные находятся в постоянной связи с трансцендентным миром, и в то же время он видит боль и страдания обусловленных джив. Именно поэтому они могут помочь нам выйти из подоков майи. Только они могут помочь нам. Нет другого способа. Итак, взгляните, какова милость Гауранги Махапрабху. Кто бы стал освобождать Маевади? Если не Махапрабху, Майвади постоянно цитирует этот стих. Ну, Махапрабху отбросили свои собственные интересы и подвергли себя и бросились в огонь, чтобы спасти падшие души. Об этом мы поговорим. Об этой шлоке, и об этом мы поговорим вечером. В этой шлоке говорится, насколько они удачливы, приняв такой образ жизни, и проставляют Майавады давиданту считая, что она спасет их. Но Майвади пренебрегает лотосными стопами Господа. благодаря тому, что мы сейчас будем читать, вы поймете, насколько велико сердце Вриндаванда Стакура, насколько глубоко его сострадание. Или ж, или ж, мы хотим в действительности, чтобы Гуру и Вайшнавы пнули нас по голове. Мы хотим получить пыль с их лотосных стоп. Я не хотел, никогда не хотел получить получать почтение от чистых преданных. Наоборот, я ждал, чтобы они ругали меня, чтобы они наказывали меня, били меня. И я бы никогда не хотел такого несчастья для себя как прославление. Что я бы никогда не хотел, чтобы ващнавы прославляли меня. Это Слушать прославление в свой адрес из уст чистого предна очень опасно. Смирение — это не так-то просто. Просто говорить о нем легко, но применить этот на практике крайне сложно. Взгляните на смирение Бхакти, Бх... Бхакти Памадпури Свай Махараджа. Когда заходил в его комнату ребенок, ему было уже много лет, он даже не видел, кто заходит, но от одного звука, от того, что кто-то вошел, он складывал руки в поклоне, предлагаем ему поклон. Я сейчас не рассказываю какие-то истории, это правда? Нам нужно подтверждение всего, и Шилла Бхакти Валабхатирдха Госвами Махарадж, Шилла Бхакти Вигян Барати Госвами Махарадж давали нам свидетельство этого. Шилла Бхакти Пронпури Госвами Махарадж выражал почтение каждому. Итак, Вариндавандас Такур Махашая настолько смиренен и настолько милостев, что подобной милости не найти нигде. На протяжении двух дней мы обсуждали эту шлоку, Bujol, а затем мы перешли к этой шлоке. Вчера я начал эту шлоку. Не канакаваха текшанаха With all of Rasa, because Bhagavan is говорится, <coughs> Что Бхагаван преисполнен всех раз, а, он полон раз, он источник всех раз. Какой бы расой, даже в материальном мире мы не наслаждались, они исходят от Бхагавана. В Гите есть шлука, которая это объясняет и мы поговорим о ней позже. Махапрабху полон расы и он распространял ее. Без расы никто не хочет жить. Даже насекомое, даже комар, стремится к удовольствиям. Он стремится пить кровь. А свинья, когда мусульмане ловят ее для того, чтобы зарезать, свинья начинает кричать, езжать, тогда они берут горячие. А горячую палку и пронзают все тело свиньи. Очень жестоко. И из этого свинья умирает. You know, так живут мусульмане. Вриндавандастаккор no заключает, что в этом мире никто не хочет жить без наслаждений, без расы. Комары, пауки, ящерицы — все стремятся Without к расе. Мыши стремятся найти что-то вкусненькое, Тем не менее, подлинная раса исходит с трансцендентного мира. Возможно, доступна в трансцендентном мире. А материальная раса это перевернутое отражение трансцендентной расы. В упанишадах сказано, Раса Вайсаха. Махапрабху — это воплощенная раса. Нам сложно поверить, но Бхахтимин Такуру молился «Раса! Раса! Благослови меня!» Он, Бхахтимин Такуру увидел сварупу расы, но мы себе ее представить не можем. Он молил ее, пожалуйста, раса, пролей на и меня и милость. А материальная раса, so, раса, раса, раса, раса бойша, затащит нас в ад. Итак, раса вайсаха. саха. Роса, эвахи, I am. I am in, in of, раса эвахи аям. Аям, значит, Аям. передо Раса эвахи аям. Лабдханнанди бхабад. Все прямым или костным, все получают расу, все стремятся к ней и не могут жить без наслаждений. Для тигра раса является свежая кровь, свежее мясо. Бхагаван дастакур пишет, что так как Бхагаван является расиком, он стремится наслаждаться с дживами обменом разных рас. Кто такой расик? Тот, кто пьет алкоголь, считается пьяницей. Тот, кто пьет расу, тот — расика. Преданные во время Махапрабху танцевали, пели, и раса витала в воздухе. об этом поется в этом киртане на гору Пурниму мы будем совершать киртан здесь Если мы достигнем совершенства, достигнем зрелости, мы даже сегодня сможем услышать этот киртан, который звучал здесь, когда проходили непосредственно Лилы Махапрабху. Но в на настоящий момент мы видим в тхаме лишь отели, хотели. Теперь мы переходим к шестой шлоке. More дондо прона мне. At all first of all. At all, man, uh, in the first. All the of All. I, speaking, all the of Chaitanya all. I like to. Я хочу, я предлагаю свои поклоны вечным спутникам Гауранги. Прежде всего, я предлагаю must. поклоны Vrindavan, им. The говорит Вриндаванда Стаку. Going to pay Донбат Пранам. Очень, очень, очень, очень, очень, очень, очень, очень, очень, очень, очень, I'm going to pay очень, because очень, and очень, очень, очень, очень, его спутники, Парикары, неотличные от самого Господа. Все они представляют собой одну единую татву. So, Богован не может жить без своих преданных. Поэтому мы будем Потому что мы знаем, что все дам, нам, один Единая Адвая Гиана Татва. Единство и разнообразие. Разнообразие в единстве. Майвади считает, что татва одна, что она едина, что шаг титатву мы принять не можем, поскольку тогда в силу вступит двойственная концепция. Но вечером мы поговорим о том, насколько милости в читании Махапрабху, ведь кто бы еще стал освобождать Майвади. Философия Маевады настолько сильна, они, и Маевады, сами ее последователи настолько верят в нее, что изменить их практически невозможно. Итак, прежде всего, Вриндаванда Стакур предлагает поклоны Адвая Гьяна Татвия, Махапрабу и его преданным. Сердце книги, э, сердце Кришны. Эту so, книгу now, необходимо читать всем и каждому. Тогда вы осознаете сердце Господа. Я написал недавно одну статью Иштагоштя, в которой я постарался по милости Прахупады Бхаксуна Такура объяснить значение... Иштагоштхе. Что вы подразумеваете под Иштагоштхе? Необходимо опубликовать ее вновь, потому что люди, как правило, не обращают внимания на новые, свежие публикации, поскольку они заняты своими делами. Как понять, совершаем ли мы Иштагоштхе? Если люди просто собрались вместе и о чем-то говорят, это еще не значит, что проходит Иштагоштхе. Прежде всего необходимо понять значение этого термина. Мы приглашаем кого попало и оскверняем тем самым среду. Почему я так избирателен перед кем рассказывать Харикатху? Потому что у меня есть прямой опыт того, как все может оскверниться из-за присутствия. Недостойных. Из-за присутствия тех, кто не должен находиться. Не должен присутствовать. Я рассказывал Харикатхову в Дели, Панджабе, Джаму, а потом они, а потом они выра выразили несогласие с тем, что я говорил, потому что... Даже старшие преданные сказали, что Махараш прежде, мы такого никогда не слышали. Но при чем здесь я? Я не говорил ничего нового. Я рассказывал Сидханта Вичар Прабхупады. Что такое проповедь? Если у вас есть сила, вы будете проповедовать чистую сидханту для того, чтобы люди при помощи нее достигли более высокого уровня. Итак, что такое ишта? Это объект, которому мы поклоняемся. Наш... Мой иштадев — это гауранга, ваш иштадев кто это? Гауранга или деньги? Да, если у вас единый объект поклонения, если это гауранга, объединившись, вы сможете с... провести иштагоштхи. Итак, прежде всего должен быть один объект поклонения. Во-вторых, необходимо схожее настроение. Не так, что один идет влево, другой идет направо. Один идет налево, другой идет направо. То есть, когда один идет на юг, другой идет на север, то есть имеется в виду, когда открытые противоречия, то есть те, кто совершает баджан искренне, у них могут быть слабости. И они не скрывают их, они честно признаются в них. И возможны возможно, и между ситхом махатмами то есть между совершенными личностями. Как это было в играх Махапрабу. Почему Махапрабу? не позволял никому принимать участие в чтениях, которые проходили у Махапрабура и Рамананды. Если я не нахожусь в линии с моим Гуру Падмой, я не смогу совершать Иштагоштия. Да, могут быть а, различия между предными, но не должно быть полного, полной противоположности в настроениях. То есть невозможно провести Иштагоштия с тем, чьи цели полностью противоположны моим. Или с тем, кто неискренен. So, Итак, Вриндаванда Стакур он говорит, so, что он предлагает Gushchi, поклоны прежде всего. Position, Парша, агур, Спутником so, Гуранги Махапрабу, он подчеркивает а их возвышенное положение при помощи слова "госхи". Затем. Вридаван Дас Махашай говорит, я выражаю почтение, я предлагаю свои поклоны с полным почтением. Сам Бхагаван говорит, что положение моих преданных выше, чем мое положение. Тобе, you cannot understand those Бенгальские people, they cannot. after speaking this kind of, after doing this, after doing this, I mean, after paying, and of this After that, that is called tobe. Tobe means after. на бенгале означает затем. предложив свои поклоны, спутникам Гоуранги я приступаю к прославлению Шри Кришна читания Махешвара. Как правило, Махешварой называют Махадева. Маха Ишвар. Он самый могущественный среди полубогов. Даже Брама, Махешва превосходит даже Браму. Маха означает великий. Маха плюс Maha в соответствии с санскритской грамматикой «маха» происходит от «махан». Ты настолько велик, что готов обнять весь мир. То есть это говорит о милости. Махадев очень милостив. Даже такие глупцы, как я, получили могут получить милость Шивджи Такура, лишь поклоняясь ему с листьями Бэла. Но в этом стихе Вриндавандас Такур использует слово Махешвар в отношении читания Махапрабху, поскольку такой милостивой инкарнации. То есть это очень и очень редкая инкарнация Господа, настолько милостивая. Его сердце плавится, видя страдания обусловленных джив. Видя больного лепры, лепрой, он стремится помочь ему, исцеляет его. Золотая аватара Господа, милостива ко всем и каждому. Гаура – моя конечная цель, моя высшая цель, мое конечное прибежище. Мне не нужно никакое другое прибежище, кроме лотосных стоп Гауры. Мир наводнен. Наводнен прямой, но я настолько жестокосерден, что према не касается меня. Это пишет про Бадананда Сарасвати Пат. Нитянанда настолько милостив, он плачет. Как, э, в поле э, какая-то часть э, орошается, а какая-то э, где-то засуха, и Нитянандавиде это изменил канал, по которому э, поступала вода, то есть Изменил направление канала, по которому поступала вода так, чтобы и почва, которая нуждалась в воде, получила ее. Нитянанда настолько милостив. Он сам Господь, но он зажимает соломинку в зубах и просит всех и каждого, совершать баджан Гора Хари. Во всей истории человечества никто не проявлял такой милости. Его милость бесконечна. корона Нитянанды и Гауранги бесконечна. Но мы не принимаем ее. Итак, эта милостивая инкарнация Господа пришла в Навадвипатхамо. Несмотря мы знаем, что вечное имя Господа Вишвампар. Гауранга, Кришна Чайтания, но в соответствии с Лилой, по желанию Ниламбара Чакраварти, дедушки Махапрабху и его отца, Его назвали по-другому. Когда ребенок рождается, ему подбирается имя. Это определенная одна из самскар. Ниламбар Чакраварти и Джаганат Миша размышляли, как бы назвать этого мальчика. Цвет его тела подобен расплавленному золоту. женщины начали предлагать именно. Шачимата сказала, «Я бы называла его Нимай». Все мои дети оставили этот мир. Ямараж призвал всех моих детей. Только Вишваруб, и вот он родился. Поскольку он родился под деревом Нима, Ним Горький, поэтому давайте назовем его Нимай. Может быть, тогда Ямарадж не захочет забрать его. Кто-то еще какие-то предложения, предлагал еще какие-то имена. Кто-то предложил называть его Гоур. Но... В конце концов, Ниламбар Чакавати Такур Джаганат Миша сделали вывод, что в соответствии с временем его рождения в соответствии с его гороскопом этот мальчик будет поддерживать весь этот мир. Поэтому почему бы не назвать его «Вишвамбар»? «Вишва плюс Бар», то есть тот, кто поддерживает весь мир. И именно это имя выбрал великий пандит. Дедушка Махапрабху. Кешава Барате, Махапрабху, когда пришел кешава Барате, он спросил, а, я услышал одну мантру во сне, не мог бы ты подтвердить, правильно мантра или нет? То есть, насколько разумен Бхагаван? Прежде всего, он произнес ее, таким образом, дав ее кешава Барате, а затем он услышал ее от него. Это говорит о том, что вначале начале Махапрабху дал Саньясу Кешава а люди думают, что он получил ее от, не, от него. Даже имя. Он и, и имя тоже сказал. Вот имя я тоже услышал. Хорошее имя? Вот приснилось мне оно. Шри Кришна Читания. Да, очень хорошее имя. Так мы тебя и назовем. Настолько разумен Бхагавана. our Prabhupada, giving so many you know, actually, about, about, uh, some information we can get, but time is very limited. So, Tobi, Tobi Avatar, Nam By this word, Итак, я уже объяснил значение имени, значение махешват Оно подчеркивает, что милость Махапрабху достигает, не имеет границ. что он — самая милостивая инкарнация. И Навадипадхама — самая милостивая дхама. Если вы совершите какие-то аппаратхи, находясь в, во Вриндаване, результаты не заставят себя ждать. Но здесь, в милостивой Навадипадхаме, многое прощается. Как мы знаем, дхама и Бхагаван не отличны друг от друга. Несмотря на то, что мы... То есть, и поэтому Навадипадхама не отлично от Гауранги Махапрабху и, и Навадди-Патхама. Одно из имен. Навадди-Патхама это Нила-Дхама. Итак, Навадди-Патхама – это самое Высочайшее место во всей Вселенной, не только в Индии, не только в этом мире, но в бесчисленных мирах на воды занимает высшее положение. Тем самым, Риддам Дастакур указывает, что Гауранга, Махапрабху, Шикришна Считания, Вишвамбар, Махешвар, и в то же время Наваддипа-дхама — высшее дхама. Все дхаммы представляют собой Бхагаватататву. Тем не менее, в отношении милости Наваддипа занимает высшее положение. На этом мы остановимся, завтра мы продолжим. Мы настолько удачливы, что сейчас время на Падхама Парикрамы, а мы наслаждаемся обсуждением книги Вриндаванда Стакуру Махашая под руководством Шилы Прабхупады и Бхакти Такура. Это и есть настоящая парикрама. Вы достигаете лучших результатов, высших результатов парикрамы. Я обещаю, что это так. Если вы можете, во время харинама совершайте парикраму по святым местам. Но, конечно же, для этого необходимо определенная энергия если ваш ум не может сосредоточиться ничего не выйдет если вы можете наставить свой ум на это если вы можете контролировать свой ум тогда во время харинама вы будете совершать парикраму по подхами. наша гуруварга у нашей Груварги не было времени совершать парикраму, тем не менее, они совершали ее в уме. И этому я научился от них.